Приветствую всех любителей видеоигр Scarlet Nexus О, он еще такую позу принял прям как надо Прям вовремя Да, да, да, да, уже идем, уже идем Что-то будем стоять-то здесь тысячу лет да? Сообщение от Касана Нужно проверить прямо сейчас Как я вовремя Только хотел запиздеть, а вот тут он меня перебил Так, мы можем встретиться Таймер, таймер минут 30 Естественно Так, мне нужно о многом с тобой поговорить Буду ждать тебя в кику тебе Mm. Так, ответить, конечно. Так, хорошо, я не против. Выдвигаюсь в Кикутибу. Uh, uh, запросто uh, Мне удастся ее расспросить. Я случайно пропустил, потому что диалог один и тот же. У меня какое-то черное пятно появилось, блядь, на тетради. Ладно. Uh -huh. Прости, что заставил ждать uh -huh. Что uh -huh. такое? Я рада, что ты сразу переходишь к делу. Мне надоели люди, которые начинают это издалека. А, что ж, спасибо. Я так и подумал. Тебе кто-нибудь нравится? Чего? Что? Почему она тут то спрашивает? Неужели она... Какой у тебя любимый типаж? Каковы твои планы на будущее? Так, что происходит? Да, Тебе было бы интересно интерес руководить Randall Industries? Погоди, погоди, почему ты не задаешь все эти вопросы? Бо, провожу небольшую проверку да? Для этого ты позвала меня сюда? <связать> не, не <только. связать> похож, капитан С этого уронил, где-то где здесь свою любимую ручка Блять, мы еще будем еще ручку искать? <связать> не, я все равно хотел с <связать> а тобой поговорить. Вот и подумал, <связать> что могу заодно спросить про ручку. <связать> а, перьевая ручка? Ха. <связать> Теперь, когда ты <связать> об этом упомянул, <связать> я вспомнил, <связать> что у капитана Са это была какая-то <связать> красивая ручка. Мне так вышло, что ты ее ищешь? <связать> Значит, даже ты любил задавать слишком много вопросов. <связать> Что? Это ведь абсолютно нормальный вопрос. Не смотри на меня так. Можешь разговаривать, <связать> пока <я> ищем ручку. <связать> Блять, какая она серьезная, вся такая прям пука. Так, хорошо, мы ищем ручку. То есть теперь она со мной в команде, да? Спасибо. Так, туда нельзя. Ладно, пойдем искать ручку. Примерное местоположение ручки, естественно, показано. Естественно, мы, скорее всего, встретимся с монстрами. Ни хрена себе, он шп шпарит. О, отлично. Экоданы. Я, кстати, так и не разобрался во всех этих экоданах, во всей этой мишуре. Опа, и сразу же противник. Ну, естественно. Она также способность касана улучшает твои телекинетические способности. Можете использовать атаку объекта, не расходуя скалу. Также использовать пси а контролировать объекты и так далее с помощью буковки у да не я как-то ой а ч так это как-то они прям плохо лупится я по-моему слабенько стал вали отлично но мне на самом деле огня немножко не пов事. Тут команду с обогнем управлять О, -лап. я стану сильнее лэл лап это всегда хорошо по крайней мере, из того, что понятно, монстры здесь весьма странные, как я уже говорил, это в прошлой серии. Так, а как ее там использовать? Четыре? Ага. Так, а букву G можно уже использовать? Нет еще? Нет не... Так, я свои способности, да, не трачу. Это отличная новость. А теперь пришло время на, для G. Так отключаем твою способность я кстати забыл на какую кнопку можно использовать технические атаки на букву y да уже поздно не способности так ах ты отпрыгнуть так а как понятно, я забыл на какую кнопку я, честно подзабыл на какую а наши ага все хорошо ой а ч ⁇ так мало урона это тебя вообще то что будет ты? ладно слабенькая Что? Он же не был оглушен. Юит, это было не Спасибо. Так, а что это за значок? А что за значок-то? У меня напрягает. Какая-то контрольная точка или еще что-то? Ладно, пофиг. Сильно заморачиваться не буду. Мосс, я еще какие-то данные. Главное подобное... Спасибо, я возьму это. Кажется, неподалеку есть запас ресурсов. Так, а, на это... Да, да, да, Отлично. Неподалеку я уже получу. Так, пойдем к открытому... Лавина. Отлично. А, все, я вспомнил, не подключение а в обратную сторону. Я почему-то... Немножко сравнил это с Годией Я просто давно реально не играл ни в то, ни в другое И в Году же Шкала наоборот наполняется А здесь она наоборот э, Исчезает ]あの, Так, я могу поспорить, капитан, если это был брат Если бы мы нашли его перевую да? Хорошо, тогда давай постараемся изо всех сил Как-то мы ищем, конечно, плохо Перевая ручка, она же маленькая она реально ведь маленькая. Как... <смех>, Смех у него. Так, пусть разговоры не складываются. мне нужно спросить ее человека, который меня спас. <смех> так, я <смех> думаю, пакеты, да, <смех> Мне, <покаталось, смех> мне. Я, что сюда надо зайти. <смех> как я понимаю, эти все эко-данные можно обменивать на разные предметы, вещи, покупки и так далее, тому подобное. Так, магазин-сохранялка скорее всего будет босс так а, у меня хилка полная но ну, давайте сохранимся все равно как бы это пригодится <как> я кстати хотел уже на геймпад пересесть, но пока не до него надо это надо еще управление посмотреть это все запомнить ну, она больше геймпад уже сравни... ну более сравнилась да тут будет босс опять снова я бы даже сказал она та. В бою от тебя куда ]戴 ]戴 больше долг, чем мне казалось. такая же ]あの, Знаешь, а я тоже хочу тебя кое о спросить. Можно? О чем? Когда я был маленький, на меня наполнило. На и, на и не злобни убил Но меня спас в так, так, что я хотел спросить, может, нет, ты что-нибудь об этом знаешь? Мы с тобой одного возраста. Раз тогда а ты был, ты ребен... был ребенком. А то и я тоже. А, я... Не, не, не, я имел в виду, что ты взрослая ]お姨さんとか... старшая сестра. Тихо. не, не, не, не, не, не, не, не, а, понятно. Мне так просто использовать это не дадут, поэтому подруги, пожалуйста. И сразу вот приступим массовыми уничтожениями. Уклоняйся. Так. Ага. Конечно, конечно. Пришло время нападать. Да. <смех> так, пока мои способности не тратит, я должен был этим воспользоваться. Ой, противники вообще язычные, конечно. Ну да, главный сюжет Похоже, мы победили А у тебя за спиной разве не ручка капитана Сета? Как они ее случайно обнаружили? Мне нравится Она такая маленькая Это она? Спасибо ты очень мне помог? Спасибо, Ладно, вернемся к твоему вопросу. Ааа, ты девушке закончились. Что спасла меня? Ты проверял список сотрудников УТА. А, ты проверял список сотрудников? Конечно, но я ее не но нашел. Я понял, может быть, она уже ушла в отставку. А еще у девушки, которая меня спасла, была точно такая же заколка, как у, у тебя. Можешь поискать где-то где ее купил? Это невозможно. Моя сестра это... сделала ее для меня. Э, Что? Это? Правда? Э, Твоя способность ведь тоже телекинез, тоже телекинез, телекинез как и, и моя. Может, у тебя просто реалистичные сны? Сны? Не могу сказать точно. Я тогда был еще ребенком, и мы в воспоминания немного разумно. У меня всегда были странные сны, невероятно реалистичные. Женщина что-то бормочет о красных книгах, а потом меня будто кокон окутывает красные волосы. В детстве эти сны казались реальными очень сбивали столб. Вот я и подумал, раз у тебя тоже телекинар, может это тоже просто реалистичные сны? Не, я уверен, это был не сон. Это было на самом деле. Это, Та девушка дала это мне эту серьгу. Мне Поэтому... да. Понятно. Что ж, это, тогда это я больше ничем не, не, не могу помочь. А, я... а, прости, это был <соспорщик> довольно странный вопрос. Смысле... Ничего. Ну, ручку мы нашли, я так что, наверное, вернусь к к остальным. Точно, спасибо. спасибо. Что ж, проверка у, прошла реальность? успешно. <клышлено> то, я забыл, что voyez, это был а, ну, а Почему ты это решил проверять меня? А, Ладно, меня. пока. Diagonal. Мне тоже пора возвращаться. А то есть, в принципе, я запустил этот э... этот период времени. Так. Приходи в Кикутибу, это мы уже прочитали Да, я забыл кое-что спросить Что тебе нравится, это просто часть проверки Что мне нравится? Мне нравится баки Я коллекционирую сувениры с баки Кстати, а почему ты вообще занимаешься моей проверкой? Я не буду отвечать Что ж, у тебя неплохое хобби Больше вопросов нет Мне кажется, здесь что-то неладное Так, а с тобой поговорить? Как-то тут было написано, что там Разговаривая с ними, я могу их прокачивать Там все такое и там потом. Потому что вот я с ней поговорил с перекинезом. И стал сильнее Ладно, пойдем дальше Отдохнуть на диване, окончить фазу отдыха И перейти к следующей фазе Да, погнали Я устал, возможно, мне стоит немного передохнуть Так, дни тревожного застоя День за днем Юта сталкивается с трудностями на задании Хопи Чтобы отдохнуть, он решает вздревнуть на тайной базе Но Ему снится сон Давайте посмотрим Что? Как это я попал в гробницу Сумираги? А, я могу двигаться? Нет, не могу. Юита, Кидри скажет, что они сейчас тренируются на полигоне. Давай тоже поучаствуем. Хорошо, я скоро буду. Что я здесь делаю? Черт! неужели я хожу во сне? Надо будет поговорить об этом с ничего не понимает. Эмировочный прыгон может быть в штабе ОПЕ. О, кстати, у меня красная загорается. А чем мне не сюда ли? А, ну в север. Мне сюда. меня, кстати, в последний на одном из видео пришел этот какого страйка. Так, как я очутился в границе в Странно, что я не помню. Так, давайте сохранимся опять же-таки, естественно. Без этого не только году вар меня научат, блядь, сохраняться просто каждую секунду. Так, не считай. Так, как... А, ну это я уже прочитал. Это на самом деле странно. Если это реально сон, то это странно. Еще меня, кстати, бесит, что светофоры... Блядь, тут сохранение есть? Ну ладно, уже будет. Что это самое? Что через дорогу нельзя проходить по светофорам. Вот это немножко бесит. То есть их надо обязательно обходить. Я понимаю, там, я не взрослый и все такое... Но бля, почему нельзя было сделать, чтобы там загорался свет или еще что-нибудь? Что то здесь реально не так? <звы> О Юитусан! <звы> О, отлично, все на месте. А теперь начинаем полевые учения команды Потрая. Правила просты. В зоне проведения учений будет размещен флаг. Команда, которая первой захватит его и доберется до цели, победила. Приятной новости. Ваш обожаемый Хагера отложил немного из своей кровно заработной зарплаты, чтобы наградить команду победителей роскошным призом. О, здорово! а да, как распределим рассыл. команду. Уже ребьевка производится мной по системе Цугуми. Мы все вытянем ниточки. Дайте и собираемся в команды ниточка по цветам <дивателля> Чинить уже. Сразу Итак, команды подобраны. Две Ребята, у нас все получится. О, баба, мы с Науми в разных командах. Да! Наги. На, Генма. Гемма, если Наоми на, на Наоме будет хорошее. хоть царапина, вы оба об этом пожалеете Понял Не волнуйся, моя способность предназначена для защиты Цугуми, Цугуми давай постараемся победить <сих> Хорош? Похоже, мы <сих> в одной команде Посмотрим, так ли ты хорош, как <сих> считают вороны Ты кто такой? О, Сэндул, Риттер, Сэндул и Что это с ним? <свят> Хорошо. Как ты, наверное, уже знаешь, я, я сильно из из завербованных. Моя способность электрокинуть. Как у капитана старка. Смотри, не мешайся у меня под ногами. Уж постараюсь. Отлично. Тогда начинаем. Ух, если это сон, это прикольный сон. Я думаю, никто не против, что лидером команды буду я. Я протестую! Что? Взрослый вроде тебя и лидер в нашей команде? Послушай, Сидан, ну Но... не годишься ты в лидеры. Эй, ты что, издеваешься надо мной? Видишь, вот это я имею в виду. Думаю, лидер должен быть кто-то поспокойнее. Вроде Юита. Что, я? Не, я, я не против ответственности. Расслабься, не будь таким зажатым. Поздравляю, теперь ты возглавляешь нашу команду. Избалованный сынок Сумираги. Могу поспорить, ты привык отдавать приказы. Что? Все это значит? Что такое, Сида? Ты что, завидуешь Юита? Или как? Это, это ниже моего достоинства Ага, а, да, точно Ты ведь совсем недавно подал На перевод во взвод Сета, да? Так что же это твой герой-капитан Сета Тебя не выбрал Ох, какая досада Заткнись и ну, вообще, давай уже начинать Давайте обойдемся без перепав. Хорошо Баги, всегда говорит, что там, где есть улыбка Есть и счастье Бакки значит? Ну, классно же. Слышал, Сина? Не забывай улыбаться. Блин, хватит молтать, уже. Вот это подибон. Хорошо, ищем флаг. О, и одновременно не теряем при так, все, короче, так, надо сохраниться. Так, разные виды тактик определяют приоритетом союзников атак, указанное врагов или лечения. Для смены тактики нажмите «З» в меню отряда. Давайте приказы союзников в соответствии с ситуацией и получите большее преимущество в бою. Бой до последнего. Поражать сражаться без исцеления, пока здоровье не упадет ниже 15%. В сбережение сил, как только здоровье упадет ниже 75%, атакуйте реже и отдайте приоритет лечения. При 50% здоровья отступите и вылечитесь. Уклонение, атакуйте. Только уклоняйтесь и лечитесь. Ебать сложно. Ты что, меня готовит прям реально, прям, ну, нормально, типа, сражаться. Там на какую буковку там? На Z, да? На Z, хорошо. А, разные цели. Атакуйте врагов, которых главный герой не захватил в качестве цели. Автономный бой. Сражайтесь свободно по своему усмотрению. Одна цель. Атакуйте ту же цель, что и главный герой. Хорошо. Так, на какую там? На Z? А как менять? Ладно, отсохраниться сначала все-таки. Фух! Че-то у меня прям сейчас информации столько в голову лезет, я же прям сложно. Нет, ну этот подъебон мне нравится. Он прям так подъебает вообще качественно. Грамотно, грамотно, я бы сказал. Так, ну что, ладно, погнали. Без использования хилок, значит. Ой. Я взял способность проебать. Так, тихо, нам сначала сюда. Что-то лежит. Даже если не обязательно быть невидимым, это все равно весело. Так, а даже в союзников невидимость, высказывает себя от противника. Вы можете собраться из земли точки и начать атаковать. А, особые атаки С и это противник, который вас не видит, всегда критически наносится. Ага, хорошо. Вы можете выполнить мощный удар в спину, нося огромный сокрушающий урон. До этого удерживайте С в невидимости и отпустите, когда способны зарядиться. Дополнительный эффект, добавляющий... Ага, хорошо. О, это пришло о, время о, моей о, силы. О, так, а как ее использовать? Один, три. Ага. Так, сцена. Ага, я понял Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо А как атаковать? Так, ага Отлично Все, я понял Как она работает И она еще оглушает противника Вообще красота Вау, вот это пушка способность Так, главное не забывать о ней Надо, чтобы она еще заряжалась То есть, тем самым придется тратить время Так, а я могу сюда подняться? Так, ну это я понимаю, что это просто тренировочное видение Но здесь не иные, всегда такие реалистичные Так, главное, кстати, не повторять И не только иные Все здесь симуляция А мое тело настоящее? Так, вижу двоих с двумя будет сложнее справиться, кстати. Но одну мы точно выцепим и сразу от, отлупим. А вот вторую уже будет посложнее. Так, потом зарядился отлично. Прячется. Вообще красота. Так, а даже союзников электрокинез вы нащищаете атаки телекинические объекты электричеством. Попав под такой удар несколько раз, враг может получить статус шок. Особенно эффективно против намокших врагов. Кроме того, комбо-оружие выдают ударные волны, позволяющие отражать врагов на расстоянии. Рас... Дополнительный эффект добавляется при смене укрепления. с симбоном, тебе нужна моя сила. Да? Не, подожди. Сначала дай я разочек это самое. втащу ка ей хорошенечко. Зарядилась? Зарядилась? <связь> так, теперь... Ага, сначала вот так вот сделаем. Минус одна. Стоп. Стоп. Стоп. А как это? На двойку. Блин, надо привыкнуть, на самом деле, где расположенная Красота. На самом деле, нужно привыкнуть к цифрам 1, 2 и 3 и так далее, и тому подобное. Чтобы выпустить удар на ладо, нажмите на во время комбо-оружин. позволяет уносить удары по врагам даже на расстоянии. Нужно реально привыкнуть к цифрам, что вверху это один, слева это два, справа это три, снизу это 4. Это вот прям немножко вымораживает, просто было бы слева один, два, наверху, справа 3 внизу 4, Было бы, может быть, мне так кажется, что было бы удобнее Но, ой, ой-ой, она меня заметила, паскуда А ты же не намокшая, да? А жаль, а, жаль. а так ты вообще прям пыльнями, так, похоже, остановлюсь лучше. Еще один уровень. Так, надо к ней диска прям подойти. Спину зарядиться. Отлично. Так, а Т уберет. Отлично. Надо не забывать, что Т просто отключение способности. Почему? Потому что она разряжается. А-а-а! В моем-то с. Опа, еще одну вижу. Иди сюда. Тут враг оглушен Так, и на Т сейчас отключу Или на F, или на Е, e, или на Т Ладно, просто на, 2, на цифру 2 отключу Я забыл, как отключать Может на Альт? Ой, тут можно посмотреть, как, как это самое Какие цифры Почему я раньше об этом не увидел? О, еще одно что-то ну, думаю, здесь что-то есть. Он об этом говорит немножко поздно. То есть было бы хорошо, если бы еще до того, как я увидел, я бы понимал, что есть что-то или нет ничего. А где флаг? Эй, а вот он флаг. Так, нам туда не пробиться. Давай поищем другой путь. блять. Давай-давай-давай, в полет! Вообще красоту! Так, а тут включаем. Я забыл на какой-то кнопку подключать. О, это а они тут. Они справляются даже неплохо. Вообще красота. Так. Ага. Отлично, минус одна справа. что вот то меня устраивает. Вот И... Ой, я тут. Ой, я эту хотел задать. Это сделаю это. Какая странная печать. Обладаю такой силой. Преступление. Какие-то противники вообще изи. Если честно. Так, мне налево сначала. А, это означает ворота. Так, вот оно что означает все-таки. Ну, это треугольник, когда я еще в самом начале серии не понимал, что это за треугольник. Так, а если мы встретимся с а, другими ребятами, я с ними тоже придется сражаться? Так, я сейчас хочу осмотреть территорию немножко. Кто там из врагов? Я же кого-то только что видел. А, он на той стороне. Сейчас не спеша, аккуратненько Аккуратненько, сказал я Так, ладно Сразу Я, я хочу, наверное, попробовать Если там кто-то из другой команды Думаю, попробовать выцепить Ладно Так будет проще Ну, так они реально Повышенный урон получают, у нас хороший так, берегись, что то там электричество Я сам электричеством их луплю. А, я понял, что боятся. Ой! Надо её сначала добить. Это, по-моему, что нам, ну, технически способствует. Бери, это реальные пучки. Лови коробку. тих тих Блин, она успела, кстати, пока отрыгиваться в небесах. Вы пейте её? вы стоите? Я ч должен со всеми. Много урона. Тихо, подожди, много урона электричества называется а тушок. Папашка пудн персонаж валится на землю и временно обездвиживается. Хорошо. Враг глушон, это твой шанс. Есть еще кто-нибудь? Ага. Лови коробкой. А, способность конечно, Ну и ладно, не спаска. Ну а еще раз коробку. Так, отливается. Тоже будет, тоже спально немножко одно хорошо, что хоть под каждого врага, думаем, не придумали не Отлично Так, здесь я пока ничего не вижу Мой флаг где-то там Спасибо, я возьму это Так, ага, о, надо, кстати, применить его. Раз что они тут так разбросаны Думаю, я не зря сюда иду. Тихо Тихо-тихо-тихо-тихо. Тих. -на. Так, начну, пожалуй, с тебя. И сразу... <связывая> да, да, да. О, а вот это уже что-то необычное? И сразу спас. Урон летает, что мы реально прям получаем, я бы да, сказал. Да, да. А в полете пробить ты еще даже проще оказывается. Ой, ой, ой, ой. отключу, отлично. В принципе, его способность заряжать полностью не надо. Так, данные о флаге учений. Так, флаг у меня теперь нужно добраться до цели. Так, враги больше не смогут вас заметить, используя С, чтобы. Ага. Павел каждый так: О, страшно, чуха хо подает голос. Так, если что, мы можем включить невидимость и просто, ну, пробежать мимо. Что, в принципе, логично. Тихо, тихо, тихо. Да, тихо, пошло. Мы же можем просто просто мимо пробежать. Похоже, они потеряли нас из виду. Вот и все, и сражаться не пришлось. Так, а нам сюда? А нам сюда. и реально сражаться не пришлось. Я просто как-то не хотел их убивать. Так, ты уверен, что нам сюда Юйт? Как лидеру, тебе бы стоило изучить местность. Блин, мы их полные, все полное. А, просто заткнитесь и идите сюда, молодой человек. Так. Ага. Давайте, ребята, это вроде правильный путь, так что идем дальше. Так, сразу мило? Ребята, не мешайте. Мне. Отлично, я смог пропарировать ее атаку, тем самым используя свои способ. <соединяем> <красота>. Кажется, враг <соединяем> уронил <врагу, соединяем> что-то редко. Я поднял это? Поднял вроде. Все. Так, 118 метров еще бежит. Давай заряжайся. Там уже один раз, да, она заряжается. Ладно, пора ударить. Минус одна. У, -1> сразу два красота <сосота> какая Был, надо было раньше так собирать уже сразу не было интересно ну, так дети просто вокруг о еще что-то редкое Ой. так а кто на этот раз ага. <сосит> <сосит> <сосит> а то есть это они просто получает полученный уровень я понял а, как это пропустить? а пропустить это никак нельзя так подойдем к поближе а что ты меня-то можешь? меня-то Ой, это быстро. Ладно, пройдем тогда сейчас это и... Быстро, быстро, быстро, быстро. Отлично. У меня, что ли? меня О, отличная работа. У меня еще и уже два, два или три новых уровня. Так, тихо. Главное сильно не спешить. Все-таки противников лучше удалить. А ты что думал? не Я а по Я Я Ладно, отключим так. Подождите, подождите, у меня восстанавливается это электрокинез. Спешить нельзя, поэтому спокойненько. Медленно, не торопясь. Жизни полные. Возможно, просто средняя килка. Значит, мне не показалось. Все, электрокинос, в принципе, восстановился, можно эти лупить. Отлично, вы еще и нечего говорили. <звы> у них просто не мало жизни, что мне предлагают их добивать, и мне это немножко не очень пристало. <звы> <звы> <Те лифы, звы> <получают прямо> <звы> так, тут еще что-то. Отлично. Тут я все взял. Идем дальше. Так, стоп. А мне получается куда? А мне навел. Все, хорошо. Ой, надо сохраниться. Ой, походу будет битва. Кажется, неподалеку ]なの? есть запас ресурсов, которые я взял уже, да? Да, да, да, да, да все, все, все, все. все. <соцентричие> неподалеку <соцентричие> это вот это? Это мне не надо. А больше нигде ничего и нет. Так, так, банально. <соцентричие> <соцентричие> Что? Твоя способность слаба, и дерешься, как навичок. Интересно, что такого в тебе нашли капитан Сет и генерал-майон Кэрен? Кэрен? Кэрен? О, придержи к ней, Ты никогда не задумываешься, что именно поэтому тебя не выбрали лидером? Заткнись! Я не лидер лидере. я просто не хочу быть под началом того, кто меня. Но ты видишь, как ты бьешь? Так, а ты уверен, что это не ты хуже? Заткнись ты, переросток. Юй, лучше смотри в вообще, будь я лидером, я ждал бы в засаде у финишной черты. Что ты имеешь в виду? Он имеет в виду, что вместо того, чтобы искать флаг, куда эффективнее дождаться, пока ему найдут другие. А потом отобра отобрать у финишной черты. А, ясно. Но это же просто учение. Постойте, мы не одни. Это команда Касана. Уж сейчас мы их отлупим. Так и знал. Касана Давайте нападем на них. Отлично. Так, в нужный момент для уклонения... Так, нажмите правой кнопкой. В нужный момент после уклонения от предмета или снаряда, чтобы активировать перехват и отправить его обратно во врага. Конечно. Да я её сейчас так отлуплю ну, Так Так, отлично, хорошо Лови Успел Успел Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, не херайся тут размахалась, ну-ка, прими как хилки. Отлично. Мое время ее прямо атаковать как надо. И теперь пиздать. Ну, не, ну, она какая-то прям... Вначале она показалась более серьезным противником, конечно. Она уклонилась! Ой, пизда, тебе. О -о -о. Это, конечно, не фатальный удар. С помощью сокрушения мозга можно нанести большой урон, который. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. тихо. Да, да, да, нормально, нормально, нормально, нормально. Ага. А я вовремя уклонился, я смотрю. Лови а еще а Она управляет телекинатом, не пользуется мячами. Какие-то там. А, нет, это у не кинжалы вот, а тут не летают, ладно. Мин. Вот это он ее отметил, конечно. А почему только одну бил, кстати? Типа голова против головы дрался или как? Ой, ой! Эй, Юито, это, это было нечто! Ты не бог сражался с этими двоими. Ты выглядел потрясающе. -то. Да, с тобой действительно -то можно было залюбоваться. Прирожденные лиди. Может, в этот раз мы и победили, но я все равно в тебе сомневаюсь Я ошиблась, Ханави Субы. простите меня Что? Не казни себя. ты ни в чем не виновата Ненавижу проигрывать Я недооценил тебя, Никак не думал, что проиграю тебе в силе в силе какой у него сон? А, а хорошо. Да. Не думал, Сумно что ты скажешь об этом настолько прямо. Но спасибо. Когда мы недавно сажались вместе, ты показал меня... неплохой потенциал. Должно сказать, я, я впечатлен. <заркнулся> спасибо. Мне приятно это слышать. <заркнулся> Простите, что прерываю. Но вот твой приз. ]ә... Отличная работа. А, улучшение силы МК-1. А я уже купил им году. Получено мысли, да, хм, сообщение от отца. Поздравляю с официальным приемом в ОПЕ. мне все рассказал, я все еще против твоего выступления в ОПЕ, Но хотя бы пообещай, что будешь осторожен. Теперь, когда ты стал членом ОПЕ, ты сам за себя, думаю, пришла пора поговорить о нашей семье и твоей матери. Давай как-нибудь пригласим Кайта и вместе поужинаем. Я свяжусь с тобой, когда уточню свое расписание. Что такое? А, отец прислал сообщение. Он никогда этого не делает. О. Хм. Ну что, на этом, пожалуй, все. Спасибо всем, кто принял участие ты сегодня какой-то странный кагера о? М -м, о чем это ты ты ведь ненавидишь учение. ну я думаю это будет неплохой возможностью показать себя перед новичками в этом году такие красоты а еще ты жульничал, когда тянул ниточку, я просто хотел попасть в команду с новым пленником и посмотреть, на что он способен. <связь> <связь> <связь> Жульничать нехорошо. А, Удачи, тренировок, почти с Я попал каким-то образом в нем и... в Томираги Стоит туда вернуться. Может, что-то вспомню? Так, там инстаграм была получена от отца, наверное, да? Да, поздравляю с официальным НОПИ, бла, бла давай как-нибудь пригласим на учение, когда узнаю свое расписание. Отлично потренировались. Ох, с какой классной командой я себя чувствую как дома. Лучшая команда на свете. Давайте повторим. Повторим. Знаешь, мне одного раза хватило. Постараюсь хоть немного думать, прежде чем открывать рот. Отличная работа. Не знаю, насколько удачно из меня получился лидер отряда, но ваши ветераны Кагера и Сидон нести, степ... Да блядь, да блядь. Что там, насколько удачно за меня получился лидеры отряда, но наши ветераны Кайгер и Сидан не стеснялись делиться со мной ценным опытом. Как Гера, ты всегда придумываешь тренировочные бои вроде этого? Хм, зависит от времени. Ситуация и того, хочется ли мне это с этим возиться, наверное. Хотя думаю, может, можно будет повторить в ближайшее время. Мне бы хотелось еще поработать над эмоциями Сидона. Нет, спасибо. На следующих учениях подбором команд. Или их лидерством займусь я. Так значит, ты не против. А ты куда более полон предвкушения, чем показываешь Сидан. Увидимся. Просто так над ним троллит. Вообще капец. Мне на самом деле нравится этот парень. Так троллит его. Просто по черной. Блин, то самое чувство, когда сейчас смотришь на весь этот мир в целом. И... Сделан он весьма неплохо. Мне прям это реально, он прям доставляет. А, это охрана. Я сначала такой, по так, что-то за, за, за ребята стоят. А это охрана. <соцентричная> так, и как я здесь оказался? <соцентричная> Ничего не помню. Надо бы действительно поговорить об этом с кайтом. <соцентричная> Юлита поступил <соцентричная> приказ на выдвижение в заброшенный метро. Замечена большая стая и Немедленно направляйся туда. Да, а, немедленно Наги. А, Наги Уже в пути Спасибо, постараюсь от него не отстать Похоже, что звонок кайка кайта придется повременить На карту добавлена девятая линия Заброшенного метро Так, отдайте-ка пару минуточек мне Разобраться А, тоже 50 минут шло А сейчас сколько прошло уже? А сейчас 40, а мы успеем, надеюсь? <coughs> А мы можем не успеть, кстати. Девятая заброшенная суть. Да, мы можем не успеть. А на этом будем тогда заканчивать. А то как бы пусть и длинно, но... А как выйти-то? А, э, это самое. А все, я хочу выйти. А это мы потом разберемся. А на этом все. Да, на этом будем заканчивать. Потому мы не успеем. Плюс-минус каждое задание идет. Ну, плюс-минус полчаса, по 20 минут. А тут немножко дольше оказалось. Ну, ничего страшного. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятушки, за все. Пока-пока.